Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Весы! Сегодня мы посмотрим очень интересный для вас период 16 августа по 9 сентября. В это время Венера, планета любви, счастья, денег будет двигаться как раз по вашему знаку, по вашему символическому первому дому. Это уже указание на то, что вы будете себя чувствовать, очень оптимистично, очень дружелюбно, гармонично, радостно. Ну, наконец-то вы почувствуете себя, что ли, в своей тарелке. И также это Венера – это символ взаимодействия с окружающими, со, с вашими партнерами. Это символ примирения, это возможность договориться, обойти какие-то острые пути, также создать очень правильное партнерство, которое для вас полезно. Ну, в общем-то, будет вам очень легко, гармонично, будете на себя обращать внимание со стороны, окружение, будете заметны и вам будете обаятельны как никогда и в общем-то будет вам очень легко коммуницировать что немножечко у вас будет здесь замедляться ну эта сфера касается любви, так раз, два, три, четыре, пять да, сфера любовниц взаимоотношений здесь находятся ретроградные две планеты они медленные, Сатурн и Юпитер, ну как минимум там до середины октября точно Будут немножко промедления, может быть, даже, знаете, какой-то холод будет с вашей стороны, нежелание э, как-то включать свое сердце, впускать туда кого-то. Но ничего, все-таки иногда будут еще и небольшие периоды, когда может с вами случиться и любовь. С 19 по 20 произойдет и. Точное соединение Меркурия и Марса в Деве. Здесь указание на то, что вы можете решить какую-то очень важную проблему, найти выход из нее. Особенно это актуально для тех, кто работает в сферах, которые относятся к медицине, например. Ну и каким-то таким организациям, где не каждому возможен вход не каждому позволен вход ну и то что связано с какими то вашими секретами тайнами, тут вам удастся как-то все правильно решить и распределить 22 произойдет полнолуние водолея опять же это ваша любовная сфера здесь может быть знаете как окончание это процессов. Но учитывая, что водоле это не только любовная сфера, это сфера и детей. Это сфера, связанная с хобби, с развлечением. Ну, здесь, может быть, получится выйти из какой-то затруднительной ситуации по этим темам. Еще учитывая, что это полнолуние, оно будет находиться в соединении, то есть луна будет в соединении с Юпитером, есть вероятность того, что вы что-то сможете почувствовать, увидеть, ну, как будто бы проснется ваша интуиция и подскажет вам, ну, например, ночью приснится сон, в котором будут ответы на ваши вопросы. От 21 с 21 по 23 Тут вам Венера даст шанс встречи, знакомства, продвижение существующих отношений на следующий уровень. Очень хороший аспект, говорящий о том, что любые ваши действия в эти дни они будут оправданы, они будут логичны, реалистичны и будут иметь успех в дальнейшем. Это также благоприятный день для бракосочетания с 25 по 26. Здесь вы точно можете влюбиться, может быть при, может прийти какое-то чувство к вам и даже нет одного человека, а двух можете также выбирать. Ну, эти дни вас точно порадуют в эмоциональном плане. С 30-го весы из девы перейдут в ваш знак, откроется еще ваше информационное поле, станете еще более контактны, будете чаще передвигаться, общаться, очень будет благоприятное время для того, чтобы подписывать какие-то важные договора, налаживать нужные связи. С 4 по 6 Венера. Ну, сентября, соответственно, Венера образует такой интересный аспект, который будет работать с вашим домом семьи и, и детей. Ну, я могу сказать так, что любые финансовые вложения в эти дни касающиеся вашего дома семьи, они принесут какой-то удачный, ну, принесут удачу в делах ваших детей, то есть может быть как, какой то знаете, как закладка будущего может произойти в эти дни для ваших детей. Ну, а может быть еще и обновление в любовной сфере, то есть что-то, то есть какой-то риск, он может быть оправдан. Это перемены на которые вы пойдете, они принесут вам удачу, принесут любовь, могут принести финансовый успех. Но здесь есть четкое указание на то, что это должно непосредственно касаться вот семейных взаимоотношений, ну, либо недвижимости. Может быть, это вложение в вашу недвижимость, например, будет. 7 числа произойдет новолуние в Деве. Ну, Дева для вас – это один дом, дом, связанный с друзьями. Ну, может быть, можно будет планировать на эти дни новые встречи со своими друзьями, какие-то посиделки, может быть, какие-то еще общие дела организовать. Они будут для вас достаточно удачными. Ну, с астрологическими моментами мы на сегодня закончили. Сейчас придем к следующей части нашего прогноза. Итак, весы, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие. Ну, как раз вот выпала ваша карта. Очень прагматичными, умными, легкими, рациональными, ментально сильными. Что будет происходить с вашими финансами? Ну, Видите, здесь указание на то, что как-то деньги будут или вкладываться в недвижимость, или в семью. Ну, в то место, где вы проживаете, ну, вообще я вижу, что довольство, будьте довольны. Ну, без изменений, я бы сказала. Что будет происходить на работе? Здесь возможны новые начинания или новые проекты, или это может быть даже получение какой-то новой должности. Что будет происходить в ваших главных планах, целях, ну, карьере? Ну, здесь, видите, здесь может быть пока без перемен, либо ожидать следующей луны, ну, через месяц, например. Я могу, конечно, уточнить. Да, пока без изменений. То еще не время активно действовать. А знаете, в чем здесь есть еще подсказка? Вы ожидаете, можете ожидать действий от некого короля пентаклей. Это земной король. Телец, дева, козерог. Может быть, человека просто нету, он там уехал куда-то или еще куда-то делся. Или не пришел. Как будут продвигаться ваши дела в доме, в семье? Ну, здесь вы находитесь под напряжением, почему-то в позиции защиты, как будто бы на вас наезжают. Что такое? Да, на вас наезжают. Она а езжает на вас. Какие, очень много дел. Много дел, забот, что-то нужно делать, а вам, в общем-то, не очень-то и охота. Как будут проходить путешествия, дальние поездки? Ну, здесь обычно привычный отдых, стандартный. Едим, пьем, отдыхаем. Ну, на самом деле тут даже еще и троечка кубков нарисовалась возможно знакомства, которые могут принести ну и смотрите, здесь так выпало возможно там приятные знакомства но учитывая хитрость, карту хитрости что-то там не до конца все будет честно и прозрачно эти знакомства могут вам принести перемены ну, перемены под дьяволу то есть, это, скорее всего, что-то такое ну, кратковременное. То есть, какая-то встреча, например, там для секса, для приятного времяпровождения. Просто погулять, посидеть, покутить. Ну, вот так, ради удовольствия. Хорошо, что будет происходить у вас ну, в сфере любви? Ну, для девочек сразу же выпал король кубков. Это водный король. Дева, ой, скорпион, Рыбы, рак. Ну, мужчина, да, такой, кстати, может быть очень интересный, такой, творческий человек, богатый человек, такой богемный. Ну, или же вы с ним как-то связаны пока дружескими отношениями, может быть, человек из прошлого, вот вы его хорошо знаете. Ну, очень прекрасно с ним могут сложиться отношения. Для мальчиков. Как может сложиться взаимоотношения любовный у мальчиков? Но у вас здесь может быть что-то новенькое. Я еще не вижу здесь конкретное знакомства. Здесь только вы стоите на пороге. На пороге этих знакомств пока для вас еще не время. Возможно, вам нужно разобраться со старыми отношениями. У мальчиков есть указание на то, что там может быть какой-то обман у вас. Ну и главный совет для представителей знака зодиака весы трудиться время когда не время расслабляться а, возможно есть смысл ну, как-то взять на себя что-то ответственность за что-то то за что вам не хотелось брать то есть немножко поднапрячься, напрячься активничать что-то сделать потрудиться не бойтесь ну, сейчас такой период это необходимо ну, на сегодня все. Надеюсь, что прогноз был для вас интересен, полезен. Желаю вам всего хорошего. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии и до встречи в следующих прогнозах.